Привет! Внезапно заметил, что платное продвижение постов в Дзене остановилось? Не мудрено? Его просто теперь нет. Это сделано в рамках ранее анонсированного переноса рекламного кабинета на промо-пейдж Яндекс.Ру. Остановлены компании по стратегии оплаты за CPM. Они останутся в рекламном кабинете только в режиме просмотра. Но не печальтесь, запуски статей по стратегии оплаты за CPM приостановлены временно. В конце года планируется вернуть эту возможность в рекламный кабинет. Ну а компании с форматом рекламных видео в ленте Дзена можно будет запускать из кабинета Яндекс Директа. Что Яндекс рекомендует сделать сейчас? Первое сменить стратегию оплаты, перевести все компании с охват оплаты за CPM на стратегию оплаты дневной бюджет или вовлечение то есть оплата за дочитывание. Адаптировать видео кампании. Видео до 60 секунд можно запускать из кабинета директа. Также. Можно встраивать ролики в промо-страницы, дополнять их текстом и настраивать переход на сайт по Scroll to сайт. Для этого можно использовать видео, предварительно загруженное в Дзен или на YouTube. Также блогеры заметили, что в Дзене они смогут публиковать комментарии только от имени канала. Это оказалось очередным шагом для объединения профиля и канала. И если раньше владелец канала мог выбирать, как опубликовать комментарий от своего имени или от имени канала, то теперь же все комментарии будут подписаны названием канала. Если у автора комментария нет публикации в Дзене, его ответы будут подписаны от имени из Яндекс.ИД. Большинство пользователей восприняли нововведение либо нейтрально, либо положительно. Ведь по подавляющему числу пользователей важен сам факт коммуникации с автором, а не то, что будет в подписи под комментарием. Тем более это позволяет уменьшить холивары под постом, а также усложнит конкурентам возможность анонимно критиковать канал, что далеко не редкость. Ну а тем, кто недоволен, можно лишь посоветовать завести новый аккаунт, отличный от канала. По аналогии с форменным мундиром, Пока ты в нем, права на выражение личного мнения у тебя нет. А если хочешь его высказать, то переоденься в гражданку. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Не забудьте поставить лайк. И до встречи!